Здравствуйте, друзья! В то время, когда враждебные вихри коронавируса веют над миром, и даже до Урала докатились тревожные дуновения, я хотел бы пожелать вам всем здоровья, тепла и немного отвлечь вас от грустных мыслей на пять минут, показав одну удивительную печку. 2019 год, Свердловская область, Нижний Сергинский район. В старом доме, который приобрел дачник из Екатеринбурга, местные деревенские умельцы свояли ему вот такую удивительную красавицу печь. В ней все прекрасно. Сложена она из ревдинского строительного кирпича, покрашена какой-то яркой краской. Впрочем, это дело вкуса, конечно. Вот. А то, что отсутствует начисто противопожарная разделка у стены потолка, это выпиющее нарушение строительных норм. Но более всего меня удивила ее конструкция. Печка эта не имеет ни поддувала, ни задвижки. И топка у нее практически герметична. По словам же хозяина, дрова в ней горят нормально. И хотя нагревается печь довольно долго, но Зато потом она долго согревает дом. Я тогда был сильно впечатлен увиденным, но промолчал, не желая как-то смутить хозяина своими сомнениями, вопросами. Вот. Но потом около года, словно заноза жила во мне вот это удивление от увиденного. Пока, наконец, мне не попала на глаза книга инженера Кыжишталовича изданная аж в 1916 году книга сама по себе очень интересная я еще собираюсь рассказать о ней подробнее на своем канале а сегодня пока просто э, прочту вам короткий фрагмент на страницах 27 и 28 э, в котором хорошо описано именно эта чудо-печь которую я увидел в уральской деревне она оказалась прямо-таки настоящим динозавром. Итак, читаем. Здесь же следует сказать несколько слов о сильно распространенных одно время так называемых герметических топливниках, распространение которых было вызвано главным образом упрощением ухода за топкою. Уход за этими топливниками ограничивается тем, что после того, как топливо разгорится, поддувальные топочные дверцы закрываются плотно, и печь остается в таком виде до следующей топки. Причем задвижка или вьюшка в дымовой трубе является уже излишними. Несмотря на плотное закрытие поддувальной топочной дверцы, горение не прекращается и происходит за счет того небольшого количества воздуха который насасывается в топливник через поры стен. Конечно, горение происходит при этом медленно и продолжается почти до следующей топки, но печь при этом прогревается равномерно и выделяет достаточное количество тепла. Эта простота ухода и сравнительно удовлетворительное действие таких печей послужили к большому распространению их одно время. Но дальнейшие результаты показали, как это и следовало ожидать, полную непригодность таких печей. Горение происходит в таких печах при весьма ограниченном притоке воздуха и конечно бывает неполным, вследствие чего количество теплоты развиваемое топливом велико, но продукты горения проходя около поверхности нагрева успевают передать им большую часть своего тепла охлаждаясь при этом до 40 и менее градусов но, так как здесь происходит в сущности сухая перегонка топлива, при каковой получается много углеводородов, последние, превращаясь в жидкое состояние, оседают в большом количестве на стенках дымооборотов трубы и постепенно пропитывая, разрушая эти стенки, а затем появляются на поверхности в виде бурых пятен. Эти недостатки заставили в дальнейшем отказаться от применения герметичных топливников Несмотря на простоту ухода за ними. Написано сие в начале прошлого века. А оказывается, такие печи делают еще до сих пор. Очень любопытно было бы взглянуть на эту красавицу-девицу годиков так через пять. Но это уж как Бог даст. Такие дела. Век живи, век учись, дураком помрешь.